Время подарков пришло! Успейте получить ваш подарок! Международная компания Faberlic дарит роскошную золотую коллекцию. Дизайн в цветах драгоценного камня сияющего золота превращает знакомые предметы в произведение искусства. Это торжество стиля и абсолютной женственности. Получайте в подарок губную помаду «Рената» – эликсир красоты и здоровья для ваших губ. Уникальная текстура сочетается с насыщенным цветом и ослепительным блеском. Обладает прекрасным смягчающим эффектом, придаст вашим губам визуальный объем. Многоцветная пудра для лица модное правило моделирует овал лица и выгодно подчеркнет любой макияж. Запеченная шелковистая пудра бронзер для лица в свете софитов благодаря сочетанию темного и светлого оттенка позволяет грамотно расставить акценты на лице, а едва заметный микрошиммер и легкий перламутр придают коже деликатное сияние. С такой коллекцией у вас всегда идеальный макияж бархатистой кожи и свежий отдохнувший вид. Как получить в подарок роскошную губную помаду, запеченную или многоцветную пудру? Присоединяйтесь к Фаберлик с 10 декабря по 30 декабря. Вам необходимо зарегистрироваться или быть уже зарегистрированным и не иметь оплаченных заказов Фаберлик. Оформите и оплатите заказ на сумму от 449 гривен в Украине, от 1499 рублей в России, от 45 рублей в Беларуси, от 449 или в Молдове, от 7499 тенге в Казахстане, от 2699 евро в Европе. С 10 декабря по 30 декабря и получайте кэшбэк 15% от стоимости заказа. В следующем каталоге с 31 декабря делайте заказ, добавляйте драгоценный подарок в свой заказ и плюс 20% возврат денежных средств. И еще в следующих восьми каталогах вы можете покупать хиты Faberlic по фантастически низким ценам и получить возврат денег в размере 26%. Прямо сейчас обратитесь к тому, кто поделился с вами этим видео за индивидуальной консультацией или перейдите для регистрации по ссылке под видео. Сделайте шаг в красивый, стильный, модный и уютный мир Faberlic вместе с нами.